Российский флаг. Возвращение трехцвета. Первым государственным флагом нашего российского государства стало гербовое знамя царя Алексея Михайловича в 1668 году. Это был огромный белый стяг с двуглавым орлом в центре и алой каймой. Вокруг орла располагались московские. Киевский, Новгородский, Владимирский, Астраханский и Сибирский гербы. По кайме были вышиты Псковский, Смоленский, Тверской, Болгарский, Нижегородский, Рязанский и Ростовский гербы и полный титул царя. Это был личный стяг Алексея Михайловича. А в те времена понятия царь и государство были неразделимы.